Привет. Здрасте. Покрасьте забор. Чувствую, наглые. Халка. Да, прибыл, а поднимай, чтобы... О -о -о, напился и спит. Я не понял, чего вы тут все спите? У вас еще домов нет? Ты нас на ночевку вообще-то пригласили? А, да? Почему да? этого не помню? Не знаю, ты нас приглашал на ночевку над сценой. Ариана Лев? Цел... Ариана Лев. Слушайте. Слушайте. забыл телефон опять выключить, да. Этот. Почему ты приглашаешь на ночевку на один день, а в итоге они приезжают к тебе жить? Мне чуть не застрелили. Ой, какой-то шут. не выходите тебя дома? У вас там на доме скрытые камеры, я все вижу по камерам, не переживайте. Рыба. <соцентричный> Это рыба тебе застрелит. Ладно, Адриан, меня там эти туристы ждут, я выхожу я езжу по, по городу, путешествую. Ладно, давай, пока. Давай. пожалуйста. что Блин, может и Мебаг позвать, даже не знаю. Ладно, не буду звать ее. Этот трюк со всеми Он возродился. Нифига он сколько выстрелов делает. Он еще и прыгает за тобой. Сейчас бы ты... Он... прекрасный идея Затащить его в воду Ты просто гениален ага. Ш... Ш... Ой -ой. Он столько выстрелов делает много. Ш... Моей... Прячемся, прячемся Ударили его Вам поможет Эми Бак Зато с такими тупыми идеями вы выигрываете. Мне интересная идея, как ты его затащишь в воду? Ну давай, давай. Супер шанс. Кто это такой? Кто такой багажник? багажник да, я вижу вас убили. А мы пока его в воду затянем. Отстань, отстань идиот. Эти... Намокнут. Намокнут. Угу. Кидается, вот слишком сильный. Он в нас попадать его, не у, у него точность. Йоём, а? Йоём, его, Йоём. Попробуйте его отвлечь, а я буду его А может... Ты, наоборот, отлечешь, а мы его притянем. Я его притяну. Он... О боже, о боже мой. Вытащите его из воды срочно. Он... Вытащите. Короче, можно отнать тебе от шпарбак? Одна девочка... супергерои э, не спасли девочку, которая утонула. Да, я тебе хочу... Очередная девочка, которая да, лежит в воде. Сказать, угу. не Она не а, и уже сама вылезала. Так что, а в воде все бежать Есть идея заметил, чтобы победить. То, это бесполезно. Он это, возвращается. Это <сёк> это хитис, Что это такое? Пере... Не знаю, какое-то цыганское слово. Я только сейчас знаю. <сёк> <сёк> Что это такое? Это цыганские фокусы. А это цыганин. Он Ой, Да, тихо. на него не работает веном. Полет. Полет. Юю, -йо, давай, йо-йо, давай. Ну, спасибо. Не надо трансформироваться. Так. Детрансформация. Нафиг это Кушай, тики. Пчела, я его цивлеку, а ты перезаряжайся. Нет, тики, не трансформация. У нас у меня есть план. Моло. давай. Лак, объединяемся. Ой, объединяемся. Слияние. Может или нет? Нужно прыгать и пить, вот тогда он у нас не будет так часто попадать. Мне ищешь сам попасть, а он больше. Куда клизм? А это еще кто остынет? Он скоро будет. Не бей, Акуму, идиот! Чёрт. Ой, придурок. Тебе сказал... Так. Потому что какой-то дракон тупой убивает. И они размножаются из-за него. И тебе, я тебе, я тебе сейчас мозги снесу, сказал. Произгнать демона. Все. Плаг прячется. все всех изгнал. Ну, вроде... Тупо. Это ты, это, это, это та, та самая тупая висперия? Это, это, висперия, его отфигарить. <святый> Самый тупой в мире дракон, а, аск, э, уничтожил акуму, после которой размножилось много акум. Самый тупой в мире супергерой а объявляется дракон и выяснил, выяснил науку. его а ну все, мы с тобой коллеги виспери, да, можем идти уже. уже. А ну, Кот. Чудесный Сейчас мистер Бак. Так, разделение. Так, только я туда залезу. Так, нет, тут меня могут заметить. Вот тут прекрасное место. Разделение, разделение... Тики, кушай. Тики, давай. муло прячься. Нет, Мула. Плак. Мула, плак. Кушай, кушай. Прячься. Теперь. Надо как-то попасть домой незамеченным. Всякие на крыше стоят. -ти -ти -ти. М -м -м. А, точно мне что? Где трансформация? Очистить. Ля-ля. Это ч? Я даже тут слышу. О боже. Спас. Так, не понял. Даже на пятом этаже слышу. Подъем! Храпите на всю улицу. Нефиг храпеть. Слышь, иди вообще домой. Ночевка на неделю, на день была. Может, здесь, а можно еще, там, Раз спите, значит, свет отключаю все. А, я Ты тут спи. Иди. Включи свет. Вот, спасибо. Ну иди к Вики. Иди к Вики. В комнату. Посид... Посидите. побазарите Ну ладно. Ладно, иди к нам. Не жалко тебе Ты как сиротушка. Сиротинушка. купили.